Всем привет, продолжаем наш дневник Хотели бы извиниться за небольшие технические неполадки К сожалению, были определенные задержки, так сказать И выпуск у нас примерно несколько недель уже не выходил Обязательно реабилитируемся В этом выпуске посмотрите заодно кадры Выезд в Томск и еще много интересного Посмотреть Поэтому будем соблюдать да. это запретите конечно конечно то есть все, будет все, это будет то то то не только то для не монтаж сделаем перформанс посвященный всем привет мы находимся в снежном и холодном городе томске держали победу, что нас очень радует. Хотелось бы, наверное, пару слов сказать о том, какие были сложности у нас на входе. Да, на входе запуске... у нас были сложности, нас очень долго держали, была очень большая очередь. Проверяли паспорта, черные Выборочные списки. Эко. Выборочные. Ну, у кого, вы, у кого проверяли, у кого нет. Сверяли с черными списками, Ну, вроде никого. Все прошли, никого не забрали. Некоторые выезда и в первую очередь, наверное, Томские выезда, ну, потому что в этом году, сколько мы там... А, все-таки 11, 11 лет, да. как Томск вышел а, в Премьер Лигу. Так что столько говорили. Ты за паузу нажала? Нет. Блин, что ты А наденешь буду разговаривать. Я в свитере, не надо шутить. А, это свитер его. такой? Извини, пожалуйста. Ну, то есть вы это сотрете? Конечно, конечно. То все, все, это... все. Нет, это только это и монтаж. Ты только монтаж. это и Ну, серый холодный. Самый запоминающийся Томск. Это какой? А это какой он это? Это, всегда был. Черчесову байк вот устраивали, писали во дворах. Баннер. А кто привез баннер? Ой, а кто привез тряпку? Не, слабый, только слабый власти убирает сильную. Это известный цитат. Когда порвали, получилось что только слабой властью убирают сильных. Милиция прибежала, сказала его убрать. А потом, когда им объяснили, говорят, надо поднять, ладно, хорошо, мы не против. Это не про нас, можно поднять. Аргументы. 1 минус 15. Часто люди, к сожалению, не ценят нашу работу, да, то есть думают, что это как так все легко, само там делается. Делаем перформанс, посвященный, ну, можно сказать, ну, говорю как есть, посвященный нашему главному тренеру Максиму Каррере, который заслужил, как мы считаем, как минимум уже заслужил, чтобы к нему относились с уважением. красава серега да? давай давай серег камера на тебя все собственно вот так вот попал нам в камеру к сожалению открытая тренировка длится всего 15-20 минут Наш уважаемый Леонид Федорович, да. просим. Наши перед аккурат... Лиги Чемпионов на будущий год, когда мы будем играть в Лиге Чемпионов, и то там разрешается только определенное время. Понял. Всю тренировку смотреть нельзя. Поэтому будем соблюдать. Да. А для нас матч, матч с Амкаром. Это путь в Лигу Чемпионов. Отлично, отлично. Приходите на матч Варта. Приходите на матч с Амкаром. Нам нужна ваша поддержка. Ждем вас на матче Спартак-Амкар. Нам важна, нам важна каждая. Сегодня мы решили сделать фон, не стали использовать модули, потому что уже несколько фоносов делали с модулями, да. Сегодня решили сделать живой фон из шарфов. Шарф это самый главный атрибут нашей поддержки во всех странах мира, во все времена. Шарф это наша, как это, можно так сказать, что шарф это некий мостик между нами и командой. Проходной билет на футбол. Проходной билет на футбол, можно, да. ездили в тарасовку на днях а, расскажи вообще как атмосфера опять-таки кадры кадрами но что ты видел то что не удалось может быть снять самое главное что я увидел в тарасовке это команду наконец-то я увидел команду наконец-то я увидел боевой коллектив людей которые готовы готовы биться за чемпионство за первое место за высшие ступени самое главное все остальное это уже мелочь относитесь к труду фанатов с уважением.